девчонки шикарный курс это, это такой движняк у меня начался после этого курса а да рас... я в общем только и делаю что отбиваюсь от мужиков мужиков вот, вот реально на пятый день начались знакомства реальные сейчас я вот я на курсе на пятый, на пятый день познакомилась с мальчиком с которым мы вот встречаться начали причем, ну, блин, я давно очень с мужчиной не чувствовала себя настолько женщиной. То есть, ну, там так, такие ухаживания. То есть я настолько дала себе на этом курсе внимание, что мне тут же, представляете, тут же встретился человек, который начал мне зеркалить это внимание со своей стороны. Я пошла на курс без ожиданий, но. То, что я от него получила. Нелли, тебе огромное спасибо. У меня слов нет. Я сама не, не умею короче, записывать эти вот отзывы, ну, на себя смотреть, но я очень хотела Нелли сказать тебе это вот, вот так. Когда ты мне задаешь вопрос, да, потому что это шикарно. Девчонки, я очень рекомендую. Вот вам живой пример. Я приехала сегодня, прилетела на самолете, вышла у Нелли из метро здесь и со мной тут же, я села просто отдохнуть, со мной тут же познакомился чувак, короче, на машине подъезжает. Девушка, вот такая, вот такая, рассекая куча комплиментов. Это настолько просто ну, не, не свойственно моей обычной, Короче, привычной колбасит. жизни. Меня колбасит, меня реально колбасит. Я, блин, я на курсе, меня трясло. То есть у меня даже не было в какой-то момент времени выполнять задания, но я их в любом случае выполнила потом, да, постфактум. Но не, не было времени, потому что свидание, свидание, свидание, ухаживание, рестораны, цветы, это просто мозговзрывающе вообще. Скажи, а что ты в курсе такого делала, чтобы так вот все случилось? Вот а, просто вы получаете на курсе инструкцию, четкую пошаговую инструкцию план как давать себе внимание то есть вы все на самом деле я вот у нелли в аккаунте сижу да я понимаю кто какие вопросы задает и вопросы все по сути однотипные одни и те же нелли вам об этом рассказывает в каждом эфире как давать себе внимание что очень важно Себе внимание да но вы этого не делаете вам типа дайте, дайте инструкцию но вы хотите инструкцию так вот курс это пошаговый план как давать себе внимание каждый день. Вот просто не надо думать. Не надо думать. Просто берите, вы открываете задание, задание утром, да? И просто выполняете. Ничего там сложного нет. Не надо блять, решать у, про, у, уравнения не знаю, математические. Ничего не нужно. Вы просто выполняете сегодня вот такое у вас задание. Мне, короче, запомина, запомни, запомнилось то, что я себе там э, ту инструкцию, которую я себе составляла. И там, я не знаю, ну, говорить себе комплименты. То есть ты встаешь да, утром, и не знаю, обнаженный стоишь перед зеркалом, и просто даешь себе комплименты, делаешь себе комплименты, своему телу. Причем лучше всего, если это будут комплименты, там, тем частям тела, которые ты не очень там, принимаешь, да, например. И вот просто начинаешь проговаривать каждое утро, вот, ну, скажем, да, эти комплименты. Ну, это одно из тысячных Одно Ну, из тысячных это вообще. Но прикол просто в том, как это работает. Не проходит и очень короткого промежутка времени, и вы начинаете вот эти самые слова, которые вы себе говорили в зеркало, слышать от людей снаружи. Это вот просто, блин, мне это вот реально выносит мозг. А еще в Неллином поле какая-то вообще происходит магия, блин, она там закручивается, я не знаю, энергия, что там происходит, но. У вас просто вот в геометрической прогрессии начинает расти вот, ну, то, что вы, условно говоря, себе даете, то, что вы могли бы давать себе э, самостоятельно, да, в, в одиночестве, а тут, понимаете, в поле, Там поле еще и люди и были Аккумулируется и, эта энергия, и получается какой-то. Просто, блин, я не знаю, это торнадо, оно реально усиливается, в общем. Я это прочувствовала на себе. В общем, очень рекомендую. Девчонки, кому актуально, причем... Это э... и для мальчишек, кстати. Да, По и для брати, мальчишек нет. Нет, не, нет никакой разницы. И дело даже... Нет в том, если у вас там муж нет наоборот, как бы ну, вот, это прокачивает любые отношения: дружеские, семейные, денежные. денежные, между детьми то есть родители и дети. Да, вы просто начинаете понимать. Что же вы делали такого, что привело вас ну, вот в эту точку, которая вас не очень устраивает? Да? И как начать действовать по-другому, да, вот как, причем, ну, инструкция, да? вот как действовать, чтобы получить другой результат. И самый прикол, вы начинаете его сразу видеть. Это нет какого-то отложенного полгода, я не знаю, год, нет. Вы просто сразу начинаете видеть этот результат. Короче, Нелли, гений. Просто. Uh, у нас еще на курсе было 20 человек. Вот те, кто получил результаты сразу, человек 7. Остальных я не видела. Они uh, даже отчеты не задавали. Кстати, где они? Если хотите uh, еще мощнее результат, делитесь yeah, своими мощнее. результатами. Ну просто делитесь, mm -hmm. да, как бы. А в чате ну, не mm -hmm. делились. Mm -hmm. mm -hmm. Не молчите, говорите. Yeah. Uh, я. Причем там была девушка, которая пропустила, начала пропускать, ну, как бы слила, сливаться, короче, с курса. Она призналась в этом, в конце курса. Я, И мы мы ее смотивировали: типа, начни выполнять, начни выполнять. Это вот осталось там один день, начни выполнять, ты увидишь, что, что будет происходить. Она такая, ну, не знаю, не знаю. На следующий день пишет, блин, девчонки, поперла, я начала там, вот там, не знаю, пятое задание делать, и у меня там сегодня со мной кто-то познакомился, да, что-то да, такое, было. как? Вот, блин, ну, а мне уже это не удивительно, потому что я сама это на себе прочувствовала. Вот. Так что вперед!